Не идите туда, куда может привести путь. Идите туда, где нет пути и оставьте след. Ральф Уолде Эмерсон. Измените свои мысли, и вы измените свой мир. Норман Винсент Пил. Пессимист жалуется на ветер. Оптимист ожидает, что он изменится. Реалист настраивает паруса. Уильям Артур Уорд. Собраться вместе – это начало. Держаться вместе – это прогресс. Работать вместе – это успех. Генри Форд Подумайте утром. Действуйте в полдень. Ешьте вечером. Спите по ночам. Уильям Блейк